Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать велотренажер Долинова. Дело в том, что я уже показал вам платформу. Для тех, кто не видел платформу вибрационную, можете где-то вот в левом углу ски... скинется ссылочка и, соответственно, вы посмотрите, чем же она отличается. Казалось бы, два тренажера, да, вроде даже в одном магазине я брал, но кардинально отличаются платформа, это все-таки вариант для продвинутых, как минимум для здоровых людей. Поэтому я и показывал вам все-таки ту тренировку, да, она была противосколеотической, но подразумевается, что, конечно, здесь сколиоз не вызвал у вас каких-то дерелативных поражений да, позвоночного столба, по типу там э, каких-то крыш, протрузий подразумевается что у вас нет листеза тем более уж тем более сужение спина мозгового канала вот а тут с велотренажером вот этого долиного а значит все не так все по-другому то есть этот тренажер ну там можете в брошюру не смотреть на мой взгляд она ее видение автора брошюры то есть какого то наверное маркетолога оно Исключительно ограничено, да, в этом плане, потому что подобные тренажеры мне встречались и вообще в советских каких-то рекомендациях, честно, в библиотеке мельком находил еще когда-то давно, в студенческие годы, когда забирал, ну, другие книги искал. Суть в чем, что это наиболее простая конструкция, наиболее дешевая конструкция. И данный тренажер срабатывает э, там, где пациент, соответственно, говорит: у меня нет денег дома ставить какой-нибудь кроссовер себе, естественно, э, у меня нет денег там ходить на ЛФК, но мне надо что-то такое эффективное для себя. И, соответственно, максимально щадящая и, соответственно, максимально бюджетная. И, на мой взгляд, весь этот э, тренажер, он в себе все это дело умещает. Э, соответственно, можно проводить в нем легкие ЛФК занятия. На мой взгляд, в нем очень хорошо заниматься даже при порезах и параличах. Соответственно, все, все эти только ну, нагрузку да, движения нужно обязательно контролировать, если это пара из какая какой-либо вид инвалидизации. Но он позволяет, соответственно, благодаря своей простой конструкции, обеспечить именно такую классическую реабилитацию. То есть, когда человек может просто поддержаться за, соответственно, веревочку. На противоположной стороне может быть привязан груз. Сейчас вы увидите и с грузом, и без груза варианты. И, соответственно, получить э, ну, необходимую какую-то для себя минимальную нагрузку. При этом, соответственно, не перетруждая да, себя так, как на платформе. Потому что платформа – это все-таки вариант, для людей, у кого немножко сформирована мышечная масса, но у кого, соответственно, нет жалоб в плане головокружений, какой-то тошноты, да, у вас не стоит в УЗИ шейного отдела надписи вертовропазиллярная недостаточность. Вот. То есть, все-таки, это занятие с платформой имеет много ограничений. На тренажере Долинова вот этого можно, соответственно, заниматься и нужно людям, у которых, соответственно, как раз-таки есть эти ограничения, и, соответственно, позволяет он максимально, максимально реабилитировать себя. Конечно, очень удобно использовать его после переломов, после каких-то травм, каких-то таких очень тяжело перенесенных тендинитов не знаю, в общем всех этих вещей, которые бывают, требуют длительного восстановления и длительной щадящей нагрузки. Поэтому дорогие друзья, от слов к делу давайте же посмотрим, что это за тренажер такой. Дорогие друзья, вот такое вот крепление имеется у тренажера. Так вот я его закрепил у нас в клинике на кроссовере, потому что у меня ремонт, соответственно, те, кому интересно, можете посмотреть, как он крепится. Итак, дорогие друзья, закрепляется он очень просто. Соответственно, наверху при помощи любого кронштейна можно его закрепить. И, соответственно, в чем смысл? Итак, дорогие друзья, в чем смысл? Соответственно, здесь у нас имеется такая вот веревочная система. То есть там наверху подвижные колесики. И, соответственно, когда я тяну рукой, я поднимаю ногу. Когда я опускаю Руку, соответственно, я могу э, вытянуть ногу. И если я буду давить э, в противовес себе ногой, то, соответственно, у меня напрягается рука. И наоборот, напрягая ну, руку, я создаю дополнительное напряжение себе, соответственно, в ноги. Самый простой вариант упражнения, которое можно здесь сделать, это будет вот такой велосипед. Причем, обращу внимание, что все, во всех суставах здесь происходит достаточно щадящая нагрузка, но она происходит. И мы можем, соответственно, здесь, кстати, очень приятно отдохнуть, не нужно совершенно ни в коем разе, соответственно, полностью выходить из тренажера, можно расслабить ноги, они очень приятно в воздухе так выдыхаются, руки вытянуть. Вот. Что еще хотелось бы отметить, что плечи у нас здесь никак не страдают, спина не напрягается, а в случае, соответственно, ну, каких-то серьезных декоративных нарушений, иногда, когда мы реабилитируемся, даже после реанимационного какого-то периода или после... Просто длительного, постельного режима. Это иногда необходимо. Необходимо сначала хоть как-то запустить работу. И это самое простое, соответственно, будет для нас упражнение велосипед. Далее мы можем поработать синхронно и напрягать уже брюшные мышцы. Когда я тяну к коленке, к себе, не отрывая сильно крестец, это важно, вот, соответственно, здесь я напрягаю руки, здесь я ноги строго, соответственно, подаю вперед и выпрямляю. Получается аналог, соответственно, поднятия ног, как народ там в интернете люд, любит и в залах это обзывать нижним прессом. Ну, как бы не совсем это анатомически верно, но да ладно. Пускай будет нижний пресс, если для большинства людей так нравится. Прямая мышца живота, да? Вот. Соответственно, далее, что мы можем делать? Мы можем нагрузить легонечко бицепс, развернуть руки и то же самое поработать противовес на бицепс. Мы можем начать грузить мышцы спины для себя. Каким образом? Мы можем, соответственно, тянуть Вверх сводить лопаточки, чувствовать ромбовидную. Мы можем тянуть слегка в сторону, чувствовать ромбовидную и заднюю дельту. Вот. И мы можем сводить лопатки и тянуть вниз и вперед. Такой вариант пуловера, соответственно, специфический. Но когда я здесь снизу свожу лопатки... Я, соответственно, чувствую напряжение в спине. Надо делать, стараться делать это за счет мышц спины. И таким образом получается, что я, не вставая с пола, не перенапрягая мышцы поясницы, могу, соответственно, себя, ну, фактически полностью загрузить. Могу даже, в принципе, потянуть на себя, свести лопатки слегка. Здесь локти упрутся. Соответственно, в пол. Поэтому здесь изначально надо еще больше сводить лопатки, чтобы свести их все-таки до того момента, как вы упретесь локтями в пол. Ну, постараться максимально свести. Но, на мой взгляд, разводка, такая в стороны, конечно, эффективнее в плане, может, спины. Значит, что еще мы можем? Мы можем делать вот такие тяги с, соответственно, более согнутыми локтями. Тогда получится, что вам попроще, соответственно, все это делать тянуть не так, как, не так тяжело, как в стороны. И лопатки, в отличие, когда к ребрам локти да, упираются слишком быстро в пол, здесь при такой тяге локти не упираются быстро в пол, и поэтому, возможно, будет попроще прочувствовать мышцы спины. Все перечисленные упражнения можно сочетать с велосипедом. Я бы делал все упражнения, 4 подхода по одной минуте. И вот мы уже как бы разогрелись. Для тех, кому можно делать более сложные варианты, которые мы обсудим дальше. да, Может быть вы будете заниматься не после паралича или с каким-то там дистезом и так далее. А просто для домашних тренировок использовать тогда следующее упражнение вам будет в пользу и актуально. Итак, в случае, если мы хотим попробовать снять функциональную блокаду с пояснично-крестцового отдела, с... итак, в случае, если мы хотим снять функциональную блокаду да, с грудного отдела спины, вот, точнее, позвоночного столба, а может быть, устранить пару подвое, вытянуть, соответственно, наши мышцы спины в целом, мы можем попробовать сделать это вот таким щадящим способом при помощи тренажера. Мы уводим таз назад, и руки подаем вперед, шея опускается между рук, и растягиваем себя. И чувствуем растяжение от плечей до мышц спины, плавно опускаясь максимально вниз. Вдох, поднимаемся, постепенно формируя естественный лордоз поясницы. Выдох, опять опускаемся, растягиваемся. Вдох, поднимаемся. Верхняя левада. Выполнять ее стоит 4 подхода по одной минуте. И еще раз показываю. Выдох. Растягиваемся. Вдох. Поднимаемся. Ну, только минуту можно прям потянуться там, повисеть. А сейчас рассмотрим, как настроить этот тренажер для того, чтобы он дома заменял вам полноценный кроссовер. Кроссовер позволяет нам выполнять ну, разгибание да, рук. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем прогнуть поясницу, наклониться вперед и начать, так, я чуть увеличу длину, начать, соответственно, разгибать руки назад. Таким образом будет у нас, мы будем фактически находиться в положении ласточки и тренировать наш трицепс. Только не забывайте, вот сейчас у меня двигались плечи, нужно, соответственно, не двигать плечами. Это очень важно. То есть плечевая кость должна быть зафиксирована, и мы работаем чисто в локтях. Как и в обычном кроссовере, разводку в сторону можно осуществить и тем самым загрузить заднюю дельту. Соответственно, как и в случае с кроссовером, в принципе, если много навесить, вы можете выполнять варианты верхней левады, которую я вам показывал, но уже с тягой на себя такой вариант. Вот. У меня сейчас просто не очень много веса стоит, неудобно показывать. Значит, также все тяги вы можете выполнять, еще раз показываю, и фулловер – это когда мы сводим лопатки, делаем вдох и напрягаем мышцы спины. Далее вы можете, соответственно, нагрузить бицепсы, если хотите, просто для поддержания темпа. Я обычно бицепс включаю просто в том случае, когда я отдыхаю, но хочу, соответственно, не останавливаться и продолжать тратить энергию. Вот как сейчас я худею, допустим. Вот. Далее. Для тех, кто хочет прокачать все мышечные группы. И вам не хватает одной спины. То есть ваша задача не реабилитация, а тренировка дома. Да? Вот. Мы ну разворачиваемся. Берем ручки таким образом, и получается, что как и в кроссовере, мы можем делать развод. Потать с более большим весом, если у вас есть что повесить, а повесить туда можно прикрепить даже бутылки с водой. Это, соответственно, вот такие жимы вниз для тем, кому нужна прям очень сильно грудная мышца. Как-то ее прокачать нужно. Девочки любят подкачивать себе малую грудную, чтобы немножко она... Более эстетичный вид придавала, соответственно, молочным железам. В совокупности, конечно же, ну, просто с улучшением микроциркуляции и так далее. Не то, чтобы это сильно видимый косметический эффект, но что-то такое приятное будет. Далее, что мы можем сделать? Мы фиксируем, соответственно, локоть у, получается, ребер. Веревочку в целом можно опустить ниже, просто сейчас я не буду опускать, э, но в целом можно подстраивать под себя длину веревки, заморочиться, опустить ее ниже. Или э, я на свою цепь прикрепил, а там уже есть дополнительное крепление, которое позволит вам более удобно опускать веревочку ниже. Вот. Ну, у меня цепь, так как видите, я все это на турник в клинике прицепил. Значит, локоть прижат сюда, к ребру, и мы в сторону просто вот так отводим руку. Вот. Очень хорошо, специфическая нагрузка и щадящая на плечо ложится. Много вес сюда не надо крепить, вот. и она позволяет восстановить, соответственно, плечевой сустав после травм различных сделать, соответственно, нагрузку передать на досный подосный, помимо того, что мы качаем там дельтовидные мышцы, вот. Дальше можно по одной руке загрузить, сделать разгибание, только с трогнутой спиной работаете, вот. Ну и, как видите, большую часть, соответственно, различных упражнений на нем можно сделать. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И напишите мне в комментариях, как вам тренажер Долинова. Пробовали вы на нем заниматься? Если пробовали, то какие у вас остались впечатления? Также напишите мне, пожалуйста, если вы хотите продолжение увидеть данного видеоролика. И еще, конечно же, смотрите ссылочку на тренажер Долинова на данный товар в описании. А я прощаюсь с вами и да пребудет с вами здоровья!